Тем. Обзор распространенных бытовых брыскивателей и распилителей всех видов конструкций, их характеристики и работы. Начиная от механических до электромотоблоков. Далее ремонт и настройка поршня механических приводов. В конце показано самодельное универсальное устройство, в котором для сжатия воздуха применяется любое устройство, создающее давление в баки. Обзор Небольшие распылители, применяемые для цветов. Опрыскиватели. Ручной с рушей, смесь берет с ведра. Ручной поршневой, смесь берет с ведра. Ручной поршневой. Ранцевый с верхней подкачкой, для подкачки он снимается с плеч. Ранцевый с боковой подкачкой, подкачка производится непосредственно на плечах в движении. Электроустановка для большого огорода, работа мотоблоков. Францевые прискортители бывают. Механические, электрические, утопляем аккумулятора на 12 вольт и мотокомплевые, привод у которых бензиновый двигатель. Часть 2. Ремонт и настройка поршня, сердце механического привода. Начнем с простого распределителя. Разбираем, снимаем поршень, подбираем шайбу Гровера и вставляем ее в поршень, утопляя на 1 мм. Собираем. Проверяем. Отлично. Ремонт и настройка поршневого опрыскивателя. Поршень является сердцем всех видов опрыскивателя. Как мы видим, из-за неплотности поршня 300 грамм налил, 200 грамм в руках а 100 грамм на дереве Для устранения плохого прилегания поршня делаю кружинное металлическое кольцо. Вставляем металлическое кольцо в середину резинового манжета. Для его фиксации делаем шайбу с пластика. Вставляем зазор примерно 1 миллиметр. Проверяем. Собираем. Второй вариант. Используем уплотнительное кольцо с пластиковой трубы. Замеряем длину шурупа. Ножницами обрезаем лишнее. Сопрягаемые стыки должны быть косыми. Вставляем, фиксируем. Далее, после первых качков, крепление ручки расшатались, и если их вовремя фиксировать, то ручка останется в руке, а в цилиндре. Поэтому ставим шплинты. Поршень смазываем силиконовой смазкой. Собираем. Появился здоровый звук. Как видите, наш поршень стал потуже, но протеканий нет. Сравниваем. Это было, а так стало после настройки. В конце вы видите самодельный универсальный распылитель на все случаи жизни. Разновидности баков, которые можно применить в этом устройстве. Керосинорез, лампа паяльная и примусы имеют свой насос для сжатия воздуха. Поэтому применим небольшие переустановки. Их можно непосредственно применять для опрыскивания, так как у них имеется свой насос для сжатия, бытовой бачок для газа любой емкости, агнетушитель и так далее, включая фляги и герметичные бачки. У кого насколько фантазии хватит? Для образования давления в баке можно применить любое устройство, создающее сжатие воздуха. Начиная с резиновой груши любого насоса авто, мото, вело, лодка а также любые бытовые компрессоры, начиная от ингалятора, компрессор-холодильника, компрессор-кондиционера, автокомпрессор на 12 Вольт и на 220 Вольт и бензиновые двигатели. Вверху в заборной трубки можно сделать отверстие. Раствор, проходящий через трубку, подхватывает воздух, тем самым создает лучшее распыление, туман и меньший расход раствора. Диаметр отверстия отбирается индивидуально, исходя из создаваемого давления в бачке, которое вы смогли создать, применяя определенный агрегат. Это отверстие должно быть не более тонкой и ручкой диаметром до 0,1.1. Буду рад, если я вам помог сориентироваться в этом большом разнообразии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в котором я делюсь своим налетним опытом все, что касается дома, квартиры, удачи. С подходом ко всем вещам по жизни, но рационализатора. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.